так заказывал такую штуку для чистки для чистки воздуховодов в автомобиле вот, щеточка и вот такие штуки они съемные можно постирать одеть снова почистить ну как бы ерунда но недорогое пускай будет Протирать. Э, кстати, ссылочки все на все товары будут в описании под видео. Так, э, ну заказал детям. На это, возможно, ссылки не буду оставлять, а может, возможно я ставлю. Э, заказал детям такие штуки вот, намного дешевле. Намного дешевле На Алиэкспресс Чем у нас Ну вот такие вот две штучки Распаковку я думаю Ну хорошо, ладно Сниму Распаковку И вот вторая Тоже Такая штука ерунда, ну ладно так э, что еще сейчас посмотрим а, да, кстати заказал э, в салон вот то LED лампочки э, уже, то есть везде LED стоит а вот это еще пришли именно в салон вот такие вот штуки сейчас посмотрим менять буду немножко позднее вот запечатано и прикольно вот такие вот видите на этот будут ссылочки тоже в описании так. Посмотрим, которые куда станут. Ну, во всяком случае, что-то есть. Даже вот такая штука есть. И заказывал <coughs> Базеус. Заказал от Базеус такую вот докстанцию. У меня есть игрин, но это немного другая. Хочу попробовать. Вот так. Так, что у нас здесь идет? USB 3.0, сидишки, 4К, USB-C. 2.0 вот такой вот вроде длинный но там в комплекте должны идти в комплекте что у нас здесь ага вот здесь по моему в комплекте должны идти такие штучки ага здесь ничего нет так, так так так а вот здесь короче типа прокладочки такие чтобы можно было подрегулировать разную толщину вот они да они приклеиваются вот так вот подложить если телефон с чехлом или без чехла можно больше подложить меньше подложить но это я буду уже регулировать и играться потом так. что у нас еще ну, больше ничего не должно быть да здесь пусто а вот еще кабель в подарок типа как кстати хороший кабель у Ну, как бы вот плетеный такой, прикольный. С каждым товаром они дают товар. Ну, именно все, что я, смотрите, видео мои предыдущие. Все, что я заказывал, там вот есть. Кабели, они дают свои. Кстати, Jump Starter тоже я заказывал в Azeos. Они везут, там тоже кабель, есть такой. Так, ссылки будут в описании.